Российские чиновники начинают отказываться от использования зарубежных сервисов Zoom, Webex и WhatsApp. Правительство Российской Федерации порекомендовало перейти на российские аналоги приложений. Это корпоративный мессенджер от ВКонтакте и TrueConf. С чем связан переход на российские приложения? С нынешней политической ситуацией или повышением спроса на домашние сервисы? По мнению разработчиков отечественных приложений, такие инициативы все же могут способствовать росту спроса на российские сервисы видеоконференц-связи. Однако отмечается, что список рекомендуемых продуктов должен быть гораздо шире. Спрос на российские аналоги зарубежных приложений повысился сразу же, когда вообще в принципе был разговор про импортозамещение, потому что... Если мы говорим про линейку отечественных продуктов, то она должна соответствовать тем задачам, которые решаются. А, собственно говоря, задачи, которые решаются в организациях, они какими были, такими остались, и даже с каждым годом они усложняются. Поэтому спрос всегда есть. Мы знаем, что, например, в ряде организаций были внутренние распоряжения, о переходе, с, например, с Google на Яндекс, браузеры или использование определенных почт Поэтому стоит понимать, что это поручение оно несет в себе интегральные задачи. Отказаться от иностранных мессенджеров для рабочих переписок чиновникам как в регионах, так и в федеральных органах власти 1 июня поручил вице премьер Дмитрий Чернышенко. Ответственным назначена Минцифра, которая рекомендовала чиновникам перевести рабочую переписку в разработанный ВК-сервис для госслужащих. К слову, это не первая попытка власти принудить государственных служащих переходить на отечественные мессенджеры и средства видеоконференц-связи. Летом 2021 года в госпрограмме «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий» содержались рекомендации учителям школ и преподавателям вузов, согласно которым те должны были общаться с родителями, школьниками и студентами только при помощи российских сервисов. Полный отказ от зарубежных приложений связи, не только для чиновников, для простых граждан, я думаю, что невозможен. Единственное, наверное, если только какой-то из средств связи будет признан ну, связанным с терроризмом или экстремизмом, как мы знаем, это произошло с одной из компаний, чьи соцсети у нас заблокированы, но даже в этом случае, как вы знаете, прокуратура давала разъяснение о том, что граждане, не будут привлекаться к ответственности за использование э, тех социальных сетей. Сложившаяся ситуация пока неоднозначна, однако в процессе анализа назревает вопрос, не усугубится ли положение и не станет ли отказ от зарубежных сервисов обязательным не только для чиновников, но и для рядовых граждан страны. Остается ждать и надеяться, что россиянам в ближайшее время не придется менять свой привычный образ жизни на 180 градусов. Карина Саяхова, Универньюз.